митрополит флоринский августин кантиотис что такое ересь ересь это ядовитая пища для души она подобна фальшивому лекарству которое не излечивает она а носит вред или поддельной монете которая внешне схожа с драгоценной злотницей но не имеет ее цены это окрадывание священного предания это искажение совершенной и истинной веры это уклонение от прямого пути который начертала для нас слово божие Ересь – это принятие религиозных идей, которые церковь осуждает как ложные и противные ее правой вере. Ересь – это настоящее преступление, подрывающее авторитет и влияние нашей церкви, которую основал сам Христос, как столб и утверждение истины. Но, увы, в наше время люди не придают никакого значения той опасности, которую несет для нас ересь. И это тоже знамение времен. О мир, ты заботишься о многих вещах. Ты заботишься о том, чтобы пить натуральное молоко, чтобы твоя еда была полезной и богата витаминами, чтобы лекарства помогали, чтобы монеты и банкноты не были поддельными, чтобы археологические памятники бережно сохранились без малейших повреждений, чтобы транспортные средства, с помощью которых ты путешествуешь, не отклонялись от маршрута. Ты заботишься о чем угодно, кроме одного – православной веры. К ней ты испытываешь полнейшее безразличие. Что ждет тебя, мир, с таким искаженным восприятием действительности и холодностью к вере? Оставаясь равнодушным к величайшим и высочайшим вещам, ты неизбежно скатишься в бездну рационализма, материализма, неверия и атеизма, и тогда ты поймешь, что такое православие, которое ты сейчас презираешь. А вы, верные души, продолжающие житье в веке 7, не увлекайтесь современными мирскими течениями, не устрашайтесь при виде полчищ врагов, окружающих вас со всех сторон и идущих на вас в атаку, но храните стойкость и оставайтесь во всем верны вере, преданной нам от святых. Будьте готовы подвязаться подвигам добрым. Православие живет, и последняя победа будет за ним. Митрополит Флоринский Августин, газета «Христианская искра», январь 1969 год. Его блаженство архиепископ Синайский, Фаранский и Раивский, Дамиан, православное исповедание веры против всех ересей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все мы, получившие крещение в православной церкви и верующие православно, принадлежим единой, святой, соборной и апостольской церкви, которая является только православная церковь, а именно телу Христову, глава которого есть сам Бог человек, господь наш иисус христос через таинство святого мира помазания мы получили печать дара святого духа а посредством божественного причащения честного тела и крови христовых мы соединяемся со христом и становимся членами его тела как члены церкви христовой которая является исключительно православная церковь единственная в которой мы соединяемся с богом истинным и в которой человек может исследовать спасение мы отказываемся и превселюдно отвергаем многочисленные ереси, которыми заражены многие члены церкви. Ересь наносит вред не только тому, кто в нее верит. Поскольку те, кто еретически мыслит, проповедуют ересь и другим членам церкви словами и делами, таким образом распространяя микробы ереси по всему телу церкви. Ересь, проповедуемая епископом или священником, наносит вред и верующим. Между тем... Епископы и священники должны заботиться о том, чтобы их паство не научалась ереси. Если нравственные грехи отделяют человека от Бога, то тем паче ересь. Обязанность епископа – право учить Слову истины, а святость органически связана с истиной. «Освети их истиною Твоей, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. «Христос есть путь, истина и жизнь». Ересь есть ложь и хула на слово воплощенное, на Бога-человека, Иисуса Христа. Она рождается как духовное прельщение и становится идеологией, противоречащей истине, отсекающей возможность освящения и спасения. Подобно тому, как болезнь поражает не только больной орган, но и весь организм, так и ересь, отравляя одних членов церкви, вызывает боль во всем ее теле, поражая его. Поэтому всякий раз, когда появлялась ересь и угрожала телу церкви, созывались вселенские и поместные соборы, которые предавали анафеме ересь и еретиков, поддерживающих ее, то есть отсекали от тела церкви еретическое учение и тех, кто его продвигал. Святой апостол Павел в послании к римлянам говорит «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы». Многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. По данной нам благодати имеем различные дарования. Послание к римлянам, глава 12, стихи с 4 по 6. А в первом послании к Коринфянам он говорит «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 21 по 22. Показывая далее, что если славится один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христова, а порознь – члены. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 27. Принимая во внимание, что до сих пор не собирались никакие поместные соборы, чтобы осудить тех, кто в течение примерно столетия нарушал как апостольские права, так решения вселенских и поместных соборов, будучи живыми членами тела Христова, мы отвергаем все практики, осужденные церковью, и отмежевываемся от них, а именно Совместные молитвы с еретиками и так называемую Неделю молитвы о единстве христиан, Вечерние за единство христиан и прочие подобные акции, проводимые в Православных церквах, в ходе Недели молитвы о единстве христиан, на которых еретиков приглашают проповедовать Самвона перед священным и страшным престолом в православном храме, где приносится в жертву Христос Бог. Участие в синкретических межрелигиозных и межхристианских встречах, на которых совершаются синкретические символические действия и совместные молитвы с еретиками. Мы осуждаем как ересь и отвергаем экуменизм во всех его формах. Первое: Присутствие православных церквей в так называемом Всемирном Совете Церквей. Второе ересь, согласно которой православная церковь якобы является лишь частью церкви. Третье ересь, согласно которой все христианские конфессии якобы являются ветвями единой церкви. Четвертое ересь, согласно которой православная церковь якобы является одной в ряду многих других семейств церквей, вместе составляющих единую церковь. Пятое Ересь, согласно которой единство церкви якобы было утрачено, согласно православному учению. Церковь является единой и единственной, поскольку главой ее является единый Господь Иисус Христос. А единство церкви выражается через единство веры и повиновение верующих ее иерархии, покуда иерархия сохраняет единство веры. Шестое. Ересь, согласно которой церковь якобы разделена на христианские конфессии – и мы должны восстановить ее единство посредством догматического минимализма то есть посредством принятия минимальной веры в качестве фундамента для единения православных с прочими конфессиями деноминациями то есть веры во святую троицу и в иисуса христа как бога воплощенного и спасителя не обращая внимания на все остальные догматы церкви в том числе на сакраментальное священство святые иконы и нетварную благодать почитание святых и так далее 7 ересь согласно которой якобы существует невидимое единство церкви в силу общей веры в святую троицу и в иисуса христа как господа и спасителя а далее последует и осуществление видимого единства через единение конфессий единство в разнообразии догматов и традиций 8 Ересь, согласно которой якобы достаточно веровать во Святую Троицу и в Господа Иисуса как Бога и Спасителя, чтобы быть частью церкви. Церковь рассматривается как собрание всех христианских конфессий. Девятое. Ересь, согласно которой Православная Церковь и Римокатолическое Собрание якобы являются «церквами-сестрами» или «двумя легкими единой церкви». Десятое. Ересь, согласно которой между православной церковью и римокатолицизмом якобы не существует никаких догматических различий, и утверждается, что единственным различием является первенство Папы. Одиннадцатое. Неправославные соглашение, подписанные представителями православных церквей в рамках межхристианского диалога. В этом пункте мы хотели бы подчеркнуть, что мы не против диалога, при условии, что он совершается на православных основаниях. С тем, чтобы вернуть еретиков в Православную Церковь через катехизацию, отказ от ересей и святые таинства крещения, миропомазания и Божественной Евхаристии. 12. -е. Баламанское соглашение, на основании которого представители поместных православных церквей приняли новый тип унии и признали псевдотаинства рима-католиков. Данное соглашение было отвергнуто представителями поместных православных церквей, собравшимися в Балтиморе в 2000 году. 13. Ересь, согласно которой филиокве «исхождение Духа Святого и От Сына», якобы является лишь простым терминологическим недоразумением, а не искажением догмата Святой Троицы. Догмата, который открыл нам Сам Бог через Сына Своего Иисуса Христа Воплощенного – Евангелие от Иоанна, глава 15 стих 26. 14. -е. Так называемое снятие анафим с рима католиков и еретиков монофизитов монофилитов и моноэнергистов анафим, наложенных вселенскими соборами. Согласно православному учению, догматическая анафима не может быть снята магическим образом, без того, чтобы причины анафиматствования были устранены. 15. -е. Ересь, согласно которой якобы существует спасающая благодать и вне единой, святой, соборной и апостольской церкви, а также что якобы существует действительное крещение и действующая благодать священства и вне ее. Простое историческое наличие преемства от апостолов и простое произнесение формулы Святой Троицы не делают действительными таинства еретиков. 16. Ересь, согласно которой святые отцы сегодня уже не могут быть актуальными». Эта ересь отрицает присутствие Духа Святого у святых и богоносных Отцов Вселенских Соборов, а, следовательно, и саму непрерывность существования Церкви как божественно-человеческого института. 17. -е. Ересь, утверждающая, будто мы не можем знать, каковы границы Церкви, и ересь, согласно которой все человечество якобы входит в невидимую Церковь. Согласно православному учению, церковь является церковью исторической, видимой, имеющей апостольское преемство, сохранившей правую веру, догматы, сформулированные на Вселенских соборах, и анафимы, ограждающие догматическую истину от еретической лжи и несущие ее далее до скончания веков, а именно церковью православной. 18. -е. Ересь, согласно которой, якобы и еретики каким-то образом входят в церковь. Девятнадцатое. Превращение экономии в догмат или правило. Согласно православному учению, экономия является отступлением от правила веры ради человеческих немощей в исключительных обстоятельствах, которая имеет целью приведения людей к правой вере, невзирая на объективные препятствия. Экономия применяется только в форс-мажорных случаях для достижения благой цели в неблагоприятных обстоятельствах. Однако при отсутствии исключительных обстоятельств Продолжение применения экономии является не мудрым тактическим приспособлением, а нарушением и презрением священных установлений, ведущим к пренебрежению православной верой. 20 Так называемые смешанные браки между православными и неправославными, поскольку нельзя сочетать несочетаемого. Ведь главное условие для совершения таинства брака – это православная вера, собирающихся вступить в брак, которые должны быть крещенными и тому подобное». Таинство брака является таинством любви и единения в правой вере. Это таинство нельзя преподать только одному члену будущей супружеской пары православному. Поэтому смешанный брак является недействительным и в то же время представляет собой совместную молитву с инославными. 21. Еретические документы так называемого Святого и Великого Собора Православной Церкви, состоявшегося на Крите в 2016 году, который одобряет введение диалога между Православной Церковью и еретическими сообществами на протестантской платформе, а не православной веры. Так называемое восстановление единства христиан и применение термина «церковь» в качестве исторического наименования для еретических сообществ. Устав Протестантского Всемирного Совета Церквей, а точнее Ересей, и концепцию догматического минимализма в качестве основания для ведения диалога Православной Церкви с еретическими сообществами. Мы отвергаем Торонскую Декларацию 1950 года, согласно которой Можно быть членом Церкви и за ее пределами Существует Церковь вне границ Православной Церкви Церковь Христова превосходит и включает в себя каждую конфессию, являющуюся членом так называемого Всемирного Совета Церквей в отдельности. Православная Церковь является соборной, а не экуменической, и поэтому мы ожидаем от ее членов, что они будут исповедовать православную веру всему творению, приводя многих людей в ковчег спасения, которым является наша Православная Церковь. Единая и единственная, святая, соборная и апостольская Церковь как мы исповедуем в Никео-Цареградском символе веры. Поэтому мы отмежевываемся от позиции всех тех, кто проповедует вышеназванные ереси, будь то все православные или поместные соборы, патриархи, иерархи, священники, диаконы, иподиаконы, чтецы, монахи, монахини или миряне. Мы осуждаем тех, кто не прилагает стараний для исправления своих братьев, которые впали в ереси куменизма и заняли пассивную, выжидательную и молчаливую позицию, которую святой Григорий Палама называет третьим видом неверия, после атеизма и ереси. Да поможет вам Бог, в Троице прославляемый и поклоняемый. Аминь.